lovely Тебя. Благословлю тебя, мой Господь. Ваш благое имя твое. Благословлю тебя, мой Господь. Благословлю тебя, благословлю тебя, мой Господь.